приветствую вас дорогие друзья с вами канал китай стал ближе и я владимир и сегодня у нас пятница а это значит что сегодня мы поговорим о муравьях в принципе ничего нового особо не произошло использую я коврик поскольку дома не топят коврик работает было много довольно таки отзывов о том что было бы на алиэкспресс купить коврик дешевле но скажу честно я просто как-то и не искал не задумывался увидел на энд планет и приобрел там оказалось что прислали то они его не очень хорошего качества поцарапанный такое ощущение что он на самом деле бы ушный. проще было бы наверное подождать и заказать все-таки на алиэкспресс но в следующий раз будем умнее, да, в следующий раз он мне наверное, не понадобится, сейчас начнут топить, а когда топят, у нас дома довольно таки тепло. Урави продолжают жить своей жизнью, живут спокойно, правда вот заметил, когда не включал коврик, в момент особенно утром, особо прохладно, у нас дома опускалось до 18 градусов ну, 18 17-18 градусов довольно-таки прохладно они сидят практически неподвижно, то есть засели, сидят, вокруг матки обложились и сидят не двигаются но, когда включаешь коврик, они оживляются и начинают двигаться уже по всей своей баночке и тем самым радует нас что еще хотел посмотреть, показать. Матка пока почему-то не откладывает больше яиц. То есть от старой кладки осталось три куколки. При пониженных температурах довольно-таки они неподвижные. Еще хочу все сделать, никак не сделаю поилочку для них. Надо бы сделать поилку, пою я их таким методом изощренным довольно-таки. Есть у меня вот здесь вот губка, и я пропитываю ее водой. Пропитываю ее кипяченой водой и вот так раз в два дня добавляю ему водички, сохнет довольно-таки быстро. Добавляю воды. И таким образом они пьют, никак я не соберусь, не сделаю поилку. Начал делать формикарий стеклянный все вам покажу, расскажу обязательно, уже пол-видео готово. Осталась вторая половина, буду делать с гипсом. Ну а пока давайте посмотрим за жизнью муравьев, хотя дома довольно-таки прохладно, они практически не двигаются. Сидят в основном в кучке, очень медленные, из-за того, что холодно. Ну, будем надеяться, что дадут отопление, будут они поактивнее. Но на коврике они ведут себя довольно-таки бодро. То есть это я их просто сейчас снял с коврика, и вот они такие вот полузамерзшие. Понаблюдаем за жизнью муравьев.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 Ну а на этом все, оставайтесь на канале, подписывайтесь, скоро будет готов формикарий, выложу видео об этом формикарии. На этом все сегодня, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте, жду вас, участвуйте в конкурсах, в воскресенье будет запущен очередной конкурс. Пока все, всем до встречи, жду ваших комментариев, всем пока!